Здравствуйте! Если вы уже нашли свое предназначение, то, пожалуйста, закройте эту страницу. А меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт-графолог, бизнес-консультант, коуч, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология». И я помогаю людям, таким же, как и вы, находить свое предназначение по почерку и раскрывать свой внутренний потенциал, даже если вы не держали ручку в руках со школьной скамьи. С каким настроением вы просыпаетесь по утрам? Заставляете ли себя через силу собираться на работу задумайтесь сейчас ответьте на эти простые вопросы не хотите но почему-то делаете или бросаете на полпути а куда делась ваша мотивация чувствуете упадок сил и нежелание вообще что-либо делать и чем дальше тем сильнее тот самый червячок то самое грызущее ощущение которое поселилось у вас внутри и вы часто задаетесь себе вопросом, а может быть то, чем я сейчас занимаюсь, и вовсе не то, что мне действительно подходит, и вовсе не является моим истинным предназначением, или вы уже достигли какого-то определенного уровня, и вам нужен новый этап вашего развития, но вы пока не можете понять, что это будет, самое главное, с чего начинать и как. Хочется начать, но мучает такой вопрос, а что же скажут окружающие, если я это сделаю? А что они обо мне подумают? И причина происходящего нам поможет определить наш собственный почерк, потому что именно почерк отражает то, что заложено в нас изнутри, наши глубинные особенности, наши мотивы, наш тип темперамента, рабочие характеристики. Именно тот вид деятельности, в котором мы будем чувствовать себя максимально комфортно и действительно сможем раскрыться и получать удовольствие. Также почерк показывает, естественно, и психологическое состояние автора. То есть мы можем увидеть депрессивное состояние, да, и почему у вас появляются страхи, откуда взялась отсутствие мотивации. Все это точно так же транслирует картина вашего собственного почерка. И именно поэтому... Для того, чтобы рассказать больше и дать вам больше информации, я приглашаю вас на свой бесплатный онлайн мастер-класс «Пять шагов к предназначению и свободе через карту почерка», на котором вы узнаете, почему вы до сих пор не нашли свой путь, как почерк поможет вам раскрыть ваше предназначение, как перестать сомневаться и начать действовать, как выбрать правильное направление и не ошибиться, как устранить страхи и ошибки на пути к предназначению. Дату и время проведения вы узнаете на страничке с видео. И помните одну важную вещь, что мы часто собираемся начать, но постоянно откладываем, находя различные причины, чтобы только этого не сделать. Можно и в этот раз сделать точно так же, а можно хоть раз, хоть один раз. Сделать все наоборот. Не откладывайте больше, регистрируйтесь прямо сейчас. Давайте начнем новую и счастливую жизнь. Введите ваши данные, имя и имейл на этой странице, и все подробности вы получите на почту. До встречи на мастер-классе!